Всем привет! Наверняка многие из вас видели, как Тима Болл перекладывает ракетку из левой руки в правую и делает сокрушительный топ-спин, тем самым ставя соперника в неудобное положение. Сегодня разберем и поговорим о том, как правильно выполнить. Перед началом видео поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Погнали! несколько рекомендаций о том, как правильно подойти к выполнению этого упражнения. Первое. Надо научиться правильно держать ракетку неигровой рукой. Соответственно, если вы правша, то в левой руке, если вы левша, то в правой. Второе. Необходимо научиться выполнять накат в одну точку неигровой рукой. Третье. Выполнение наката в две точки неигровой рукой. Четвертое. Выполнение накату в одну точку двумя руками поочередно, то есть со сменой. Один раз вы а, выполняете движение правой рукой, второй раз вы выполняете движение левой рукой. И а, завершающий пункт а, уже для продвинутых пользователей. А, выполнение топ спина поочередно а, двумя руками и э, очень важный момент, это перехватывание ракетки из одной э, руки в другую. Зачастую э, на первом этапе обучения, во время выполнения этого элемента, ракетка просто выпадает из руки, когда вы пытаетесь ее перехватить из игровой в неигровую. Поэтому э, на выполнение этого элемента тоже следует уделить побольше внимания. На схеме я изобразил э, стрелками, э, как выполнить накат в две точки, в левую и правую стола. И, конечно, это упражнение может быть очень актуальным для тех, кто находится в режиме самоизоляции. Вы можете э, любую горизонтальную поверхность приспособить под теннисный стол, поставить вместо сетки там, стаканы, натянуть полотенце, книжки поставить, кто во что гораздо. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях об этом, если кто-то уже занимался этими вещами, и отрабатывать данный элемент. На видео я уже непосредственно приступил к выполнению накатов из двух точек в одну. И как мне показалось, самая большая проблема это перехватить быстро ракетку. А проблем с самим выполнением движения не игровой рукой, как показала практика, в принципе нет. Потому что ваш мозг уже имеет знания, данные о том, как правильно выполнять накат игровой рукой. И поэтому не возникает особых проблем. Перехватывание ракетки в замедленном варианте видео и продолжил выполнение накаток. Далее я перешел к выполнению топ-спида. Пожалуй, это самый трудоемкий момент, потому что после выполнения топса левой рукой мяч быстрее летит за счет вращения, и приходится быстрее перехватывать ракетку в другую руку. Из-за этого могут возникать различные проблемы. Успехов вам на тренировках! Не болейте! По возможности оставайтесь дома и увидимся в следующих видео. Всем пока. На связи был Никита Кузнецов.